Всем привет, с вами Александр, еду в СНТ Победа. Посмотрим, что же здесь изменилось за то время, пока меня здесь не было. Может быть, сделали дороги. Теперь у них тут порядок. Вот эта дорога вот такая была. Здесь как бы были ямы. Ух. Тут. Ну, может быть, немножко получше, конечно, чем было Но Вот купите где-нибудь Здесь домик, да, и вот будете Вот так вот жить, рядышком вот такой Вот домик будет стоять Здесь кольцо автобуса Магазинов понастроили ну, Уже давно понастроили Тут Посреди Помойка. Давайте проедем по улице. Кажется, она называется Центральная. Ну, раньше здесь были ямы побольше, чем сейчас. Сейчас более-менее дорожка или дороги начали делать здесь. что там дальше будет что-то мне не верится подремонтировали дорогу посмотрите положили какой-то асфальт на котором уже появились ямы чем было пишите в комментариях хотите выжить по вот домом товариществе там какая дорожка забор кривой ветром загнула практически ничего не меняется да, дорога стала лучше, домики новые появляются не с такой скоростью, как это было раньше как-то массово раньше застраивали дачи, а сейчас люди многие все-таки покупают участки за городом под ИЖД и строят себе нормальные дома на 12 сотках ну есть и на 8 конечно, но очень часто выделяют участки по 12 соток. Здесь плюс в том, что это находится в четке города. Но минус в том, что если начнут тут застраивать большими домами, то, конечно, будет кому-то обидно, что его дом снесут. Конечно, там выплатят компенсацию, но все равно. Вот такое оно СНТ Победа. Сейчас посмотрю, сколько здесь стоит участки и сколько стоит ну, примерно там домики. Посмотрел цены на Авито в этом обществе. Участок стоит примерно миллион. А если на нем стоит новый дом около 100 квадратных метров, то будет уже где-то стоить три с половиной миллиона то есть есть там подешевле есть подороже но приблизительно вот средняя цена ну, как я понял три с половиной миллиона я никого не призываю покупать здесь недвижимость но если вы решитесь на это как бы это конечно ваше право но учтите что все равно дачи это такое рисковое приобретение потому что мало ли что вот начнут застраивать большими домами и могут конечно снести когда-нибудь это вполне может быть, потому что город расширяется, и участки начнут скупать, и как оно дальше будет, это неизвестно. Я желаю, чтобы, конечно, этого не случилось, и чтобы люди здесь, которые живут, жили себе дальше спокойно, но все-таки риски такие существуют.